Итак, мои друзья, сегодня я начинаю испытание, э, просто храм испытаний, он называется. Судя почему это опять небесный храм. Какой раз мы уж снимаем небесные испытания? Эээ, Это, мне кажется, ну, не высоко, как в, той, в тех испытаниях. Я знаю, как прийти. А, кстати, подождите чуть-чуть. Итак, я продолжаю. Я, я, кстати, очень... С... Да, меня меня слышно. Просто у меня штык выдернулся, я думал, Все потеряно, все, меня никто не слышит. Хотя нет, меня все слышно. Должны пойти, поезжать. А здесь-то что? Вот вы не говорите, типа, то, что мы сейчас будем, как в тех испытаниях, всю ломать, крушить. Я вот никак как не могу понять. Вот вы вообще можете преобразоваться нормально. можете создать нормальную карту. А спокойно, просто спокойно создать. Эх. Обсидиан. Мне не сломать. Потому что он очень долго ломается. Так что я буду пытаться вот так вот ломаться. Да, так все-таки быстрее, мне кажется, и легче, чем... Все, есть. Сейчас, погодите, у меня скайп. Итак, друзья, я продолжаю. Мы должны были лететь, лететь, лететь, и вон в ту дырку пролететь. А по реале, как мы должны были пройти? Я вот всегда задумываюсь об этом. Блин, опять кто-то пишет. Ну ладно, пусть. Эти люди подождут. А вот вы... Нет. М -м да. Ну, я думаю, эх, мы сегодня опять на 15 минут. У нас будет идти эта серия. Повинно из этого мы будем ломать что-то, крушить. Как, ну, в общем, как всегда. Летим! А, ВДВ. Э, ВДВ? Что за ВДВ? Так, опять, наверное. Понятно. на опять непан Я прошел. черт возьми, я прошу. У меня сначала не повезет, а то потом все попрят, все поедет. Ух ты так. Даже так, да? Так, иди нафиг. Все, спокойненько. Не-не-не, погоди, ты мне ну ты мне... Ну Пс. Так, есть. Есть ну э, вот как без этих пластина, мне кажется, вот эту карту и небесные испытания создавал один и тот же человек один и тот же чел как нам туда добраться point. А, а, блин, Спаун спампоинт спампоинт Ура, за, за Родину, за Родину, есть, за Родину. Да, Родина меня не забудет. Твою Свинское испытание, скажу я вам. Потому что я не, по не понял, как это можно было сделать. Обеспечить, так сказать. А, пошли вниз. Не, ну согласитесь, я допрынул. Фух, а, а что у меня ничего нету? Как? Ага. Вот так вот. Э, почему? А, можно по куда? Я Серьезно. Путин, ты что, вообще что? Нет, вот это реальный Путин, друзья мои. Это не скрытый никакой Путин, это просто реальный Путин. Мне пипец. Я это чувство. Шла вон псина. Шла вон псина. Будем просто прыгать здесь и ждать, пока они друг друга перебьют. А с ним поставить музончик. Опять. Десант. А нет, ниже десант будет ниже. Не, ну так сразу вниз интересно хм. я надеюсь правильно копа и сейчас нет, нет лавы спокойненько полом только спокойствие я нас бухнули просто нас бухнули а вот я никак не могу понять это чел знал что если поставить спанпоинт можно помирить и и никак не возродиться хм. он вообще знает этот человек про такую вещь например как в кровати для сохранения жизни своей. Э -э -э. Вот так вот пойдем. Пойдем справа. Справа нам легче, мне кажется. Да почему? Как зайти? Эх, -э, как зайти нам туда? Я ломаю печеньки, люди. Я с ума сошел. Нам надо повыше. Да, но мне не хватит блоков. Так, надо как-то из, из этой ситуации выходить. Уп, А если здесь зайти, что получится интересно? Но только не говори мне, что опять этот противный. Нет. Все окей, скажи, все окей. Да, Давай. Вот все, вот она, окей. Сколько у нас там уже идет? Сейчас я построю. Видео 9 минут идет только а, нормально. Не-не-не-не-не, ты... Вот ты мне сейчас должен был сказать. Все окей, но не так. Улежить. Блин, он меня ненавидит. А еще просто пойду лесенкой. Какой лесенкой? О чем я вообще говорю? Не вижу криперов, они рванут как эти, как бешеные, побегу. А потом все окей должно быть еще. Еще потом спрашивается, что с вами случилось. Блин, мне реально легче включить мод Я, походу, должен был сюда провалиться откуда-то. Канализация. Ха! Так, мои друзья все мне надоело это да. я не хотел этого простите делать но меня это вынудило все вот этот говнюк, который меня убил в общем-то не только он ты спокойный чел Псину. Так, это несколько типа ходов было сюда, как можно пройти. Хм. Что здесь должно быть? Да я знаю, что Спарта, да, ну но... Чем, а. блин, как Спарта? Что вообще? Я никак не могу понять, что, как и как, где. А -а -а -а -а -а. Я знаю, зачем это все стояло. Mm. Да таких, как я, к примеру. Крипер завался сам, сам себя, тупой Крипер. Эх, Так, это что? Куда надо? А что где надо вообще? Мне часов добивает. Короче, как я понял, здесь надо было сюда попасть в эту фигню в заморскую. Я неправильно правильно понял. Диндерман, я понимаю, вообще. Хоть он, он меня единственный слушает. Короче. Вот так вот. Ну, так легче просто. Хм. А здесь нам Типа надо, типа, тоже такой лабиринтик, да? а вон псина, я знаю, что ты псина. Тур надо мочить, блин, как телку. Что дальше? Я не понимаю, здесь что, надо какой-то выход найти, что ли? Ага, только куда и где? Вот это мой любимый вопрос, где, куда и когда. О, ну, вот, типа, я нашел выход. Фу, вот. Вот. Вот. Вот где был этот выход. Хм. А здесь теперь где выход? Что такое? Так, да куда? все. Вот и все, вот и все проблемы, слушайте. Так, шо ты, вон, псина, ты мне надоел. А здесь что? Не-не-не, я знаю вас. Вы очень злые. А, это у меня вопрос. Куда твой налево здесь выход? В общем-то, как-то так. Так сколько идет эта серия 17 но ну, я думаю на двадцаточку она потянет мне кажется все здесь больше ни на что не тянет о жертва яху yeah. yeah, все вот теперь я думаю можно уходить из геймода все-таки надо поделить на несколько ее частей Да, Мне кажется, я буду сейчас заканчивать. С вами был, в общем-то, я, Скайзекит. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был я, Скайзекит. Всем удачи всем пока.